Приветствую всех, дорогие друзья, на канале «Взгляд с небесной». Я епископ Эльвер Праткин. Завтра в 12 часов выходит прямой эфир или стрим, как его еще называют, на нашем канале. Тема, о которой мы будем говорить, это «Культ личности». В в социальном и в религиозных аспектах. А гостем впервые, вот у нас прямой эфир будет с гостем, это будет пастор, епископ из Екатеринбурга Виктор Судаков. Мы поговорим на эту тему, поэтому ждем вас. Не забудьте поставить сейчас колокольчик, завтра придет оповещение, что скоро эфир и встретимся. Пишите вопросы заранее, комментарии, ну и жду, жду вас завтра. Благослови Господь!